Дорогие друзья, рады приветствовать! С вами инвестиционный центр Павловой и партнеры». И это наш ТОП-5 горячих объектов для приобретения. Прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, недвижимость в этом ролике ждет своего покупателя. Первый объект сегодня. Квартира, общая площадь 224 квадратных метра, город Ростов. Рыночная цена 14 миллионов 200 тысяч рублей. Цена покупки 7 миллионов 952 тысячи рублей. Дисконт 44%. Экономия 6 миллионов 248 тысяч рублей. Отличная крупногабаритная недвижимость как для проживания, так и для сдачи в аренду. Второй объект. Квартира, общая площадь 220 квадратных метров, город Казань. Рыночная цена 16 миллионов 700 тысяч рублей, цена покупки 8 миллионов 851 тысяч рублей, дисконт 47 процентов, экономия 7 миллионов 849 тысяч рублей. Отличный лот со скидкой в 7 миллионов. Наш третий лот на сегодня. Трехкомнатная квартира общей площадью 80 квадратных метров в городе Краснодар. Рыночная цена 12,5 миллионов рублей. Цена покупки 9,5 миллионов рублей. Дисконт 24%. Экономия 3 миллиона рублей. Превосходная квартира недалеко от берега Черного моря в городе курорте для себя или для перепродажи. Объект под номером 4. Четырехкомнатная квартира, общая площадь 90 квадратных метров, Республика Коми. Рыночная цена – 3 миллиона 900 тысяч рублей. Цена покупки – 2 миллиона 730 тысяч рублей. Дисконт – 30%. Экономия – 1 миллион 170 тысяч рублей. Замечательное место для личного проживания и для перепродажи. И замыкает наш ТОП. Двухкомнатная квартира общей площадью 50 квадратных метров в городе Астрахань. Рыночная цена – полтора миллиона рублей. Цена покупки – один миллион шестьдесят пять тысяч рублей. Дисконт – 29%. процентов. Экономия – 435 тысяч рублей. Выгодное вложение в жилую недвижимость в жемчужине Нижнего Поволжья. Друзья!